Итак, мои дорогие, вас, наверное, уже замучила реклама в скайпе, хотя она, конечно, не очень-то ей мешает, но все же вот здесь вот внизу, в списке контактов, иногда там очень много рекламы идет. Есть, конечно, возможность подключить ее в скайпе, если вы это хотите, давайте так и сделаем. Выбираем инструменты, настройки и заходим в пункт оповещения. У тебя оповещения есть еще извещение и сообщения. И здесь снимите вот эти две галочки помощи советы от Skype и рекламные акции. Они у меня уже сняты. Я уже давно избавился этой рекламы. Нажимаем сохранить и выключаем Skype полностью, не только вот кнопочкой закрыть окно, а еще зайдите в строку возле кнопки Пуск нажмите правой клавишей на значке Skype и нажмите выход из Skype и потом заново его загрузите для того, чтобы он полностью перегрузился и наши настройки вступили в силу. Вот и все вы избавлены от назойливой рекламы. Всего вам доброго.